Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа! Я вас приветствую на прямом эфире, который я планировала, в общем-то, сделать сначала в одном направлении, но, опираясь на ваши вопросы, я решила, что он будет немножко другой. Я наконец-то <смех> вышла в то время, когда обещала, не раньше, не позже. Здорово. Наконец-то я научилась учитывать разницу во времени. Очень хорошо, что мы с вами вместе. Итак, смотрите, поскольку вопросов было огромное количество под постом, я выбрала те, которые повторялись. И ну, такие вопросы... На которые хочу ответить. Вот. Поэтому, возможно, кому-то покажется, что я не ответила на его вопрос. Я думаю, что я... у меня получится охватить все. Просто некоторые вопросы звучали похожим образом. То есть смысл один, но разными словами. Вот. Вы можете, конечно же, можете задавать вопросы в прямом эфире. Я немножко опущусь, чтобы надписи. Мы ниже, они бегали по моему лицу. Значит, вы можете задавать вопросы в прямом эфире. Единственное, что я не обещаю, что я сразу смогу на них ответить. Но я попрошу Наташу, мне сегодня помогает Наташа, эти вопросы запоминать, скринить, мне отсылать на секретный канал, и я буду отвечать на них. Времени у нас эфир наш займет один час. Вот и я начинаю. Наверное, какая-то вот эта предновогодняя тема, она витает в воздухе, и огромное количество вопросов касалось желаний, если не сказать все, но ну, были там какие-то немножко с... с отклонением в сторону, да, но все вокруг желаний. Вокруг желаний, вокруг загадывания желаний, исполнения желаний. И будем говорить сегодня в основном о них. И первый такой вопрос, очень распространенный. Как понять, какие желания настоящие, а какие нет? Смотрите, очень многие желания навязаны нам социумом, начиная с генетической памяти какой-то, о чем мечтали наши предки, и заканчивая пропагандой, информационной пропагандой современности. Тут огромное количество факторов. И для того, чтобы определить именно свои истинные желания, очень важно научиться прислушиваться к себе к своему организму. Организму, я имею в виду вообще в целом, и к уму, и к подсознанию, и к телу, ко всему. Этому посвящены практически все мои тренинги, начиная от «Матрицы стройности» и продолжая марафоном «Покори свою мечту». Марафон ⁇ Ключ к себе ⁇ финансовый ключ и расширение финансового сознания. Везде, везде, везде я практически об этом говорю, что надо научиться отделять свои желания от чужих. Для этого, ну, во-первых, я приглашаю вас на марафоны, но есть еще упражнения, которые можно поделать. Напишите список того, вот такое упражнение я вам даю сейчас прямо сразу на скидку. Напишите список того, чего вы хотите, а потом напротив каждого пункта напишите, как вы думаете, чье это желание, и напишите, как вы впервые об этом узнали что это можно иметь, да, или как вы впервые, когда вы впервые захотели это иметь. И вы сможете проследить эту цепочку. Я надеюсь, что сможете проследить эту цепочку и определить тогда, это действительно хотите вы, или же это внешнее какое-то желание, то есть когда вам сообщили, что успешный человек имеет вот это. Ну, как-то так. Почему не сбываются желания, что я делаю не так? Тоже распространенный вопрос. И я даже его сохранила несколько раз. Мне кажется так. Я... Значит, смотрите, желания могут не сбываться по множеству причин. Одна из важных причин, одна из первых причин ⁇ это страх страх того, что это желание... После того, как это желание сбудется, что я буду делать дальше с этим? Знаете, как в том анекдоте? «Какая твоя мечта? Похудеть. А чего не худеешь? А как же жить без мечты?». То есть вот один из факторов бывает этот, что человек вроде бы думает, что он хочет чего-то, но подсознание его откликается тем, что а вдруг исполнится? А если исполнится, то тогда что дальше? Можно жизнь заканчивать, но не хочется. Поэтому пусть мечта будет для меня недостижимой, и тогда я жизнь прожила не зря и прожил. Это только один фактор, я вам назвала. А есть еще много других. У страха успехов еще тоже много факторов. Я уже думаю, то ли эфир сделать по этому поводу то ли марафон написать очень много информации проснулась сегодня с мыслью о том что мне еще очень много хочется сказать миру вам а как это упорядочить когда писать очень много времени на это уходит но я обязательно это сделаю у меня много планов 2020 год будет у меня посвящен тому что я Выпущу ни один и ни два марафона точно. Следующий вопрос: что делать с теми, которые не исполняются долго, но все еще желанные? Смотрите, тоже тут могут быть игры ума. И если у вас не исполняются желания, то тут либо вы не верите в то, что они исполнятся, тоже этому есть причины, либо это не ваше желание, либо страхи и так далее. Один из очень хороших способов это договориться с собой, на что вы готовы в качестве альтернативы этому желанию. Например, там будет, буду говорить про дом или про квартиру, чуть-чуть ну, ниже там был вопрос. Ну вот, например, человек загадывает, я хочу жить в собственном доме. Но подсознание каким-то образом держит, не дает исполниться этому желанию. А, Возможно, ваше подсознание хочет другого. Договоритесь с собой, на что вы готовы в качестве альтернативы. Пусть в качестве альтернативы у вас будет «хочу иметь возможность арендовать дом или квартиру в любой точке мира, в любое время, тогда, когда захочу». И тогда у вас снимаются ограничения для вашего подсознания. И тогда вы смотрите, дальше наблюдаете за жизнью, что она вам подкидывает. Либо возможность жить там, где вы хотите в разное время года, в разное время своего возраста, или же вам сваливается на голову ваш дом. Тут вы уже даете как волю Вселенной, да, распорядиться тем, что лучше для вас будет. Так, следующий вопрос: как разрешить себе хотеть большего и перестать довольствоваться малым? Марафоны прохожу, работа идет, но именно с этим пока поделать что-то не получается. Но ну, берете и разрешаете. Как разрешить? Берете желание и умножаете его на 10. Если оно исчисляемо материально, если не исчисляемо, если это какое-то желание, которое ну, возможно не материального плана, да, то зажелайте себе это и еще что-то более масштабное. Ну, вот как-то так. Разрешите, да, вот. Красной нитью будет сегодня идти то, что желание легко и буднично исполняется тогда, когда вы просто с собой договариваетесь. Я хочу, чтобы было так. И больше об этом не думайте. И оно само тогда к вам приходит. Вот я хочу, чтобы было так. Как оно исполнится, не имеет значения. Вот я хочу жить в доме с видом на море, например. Каким образом оно исполнится? Это уже значение не должно иметь для вас. Вот. А когда вы говорите «Я хочу купить себе дом где-то там», вы этим связываете руки, в первую очередь, Вселенной, даже не себе. О деньгах будем говорить... Хочу поговорить отдельно о от деньгах из за того поста, который я написала про деньги. Так, дальше. Почему некоторые желания или мысли с полоборота сбываются, даже подумать не успеваешь, а многие желания ждешь годами, когда же исполнится? Вот по тем причинам, которые я уже указала, некоторые желания, которым вы не придаете значения, о которых вы думаете, я вот хочу, ну вот типа как знаете, хочу бы с красной икрой, ну вот будет он у меня, окей, ну не будет, ну съем там. С щучьей икрой, например, да? то есть вы не придаете этому значения и готовы принять варианты от Вселенной. Ну или такой-то -так кэдекий. Вот. И если вы относитесь также к, этом, ну, к своим желаниям, хочу жить на берегу моря. Как оно исполнится, не имеет значения. Хочу и жду, когда оно исполнится не хочу до трясучки, а позволяю этому исполниться, позволяю этому произойти во Вселенной. Тогда Вселенной легче будет исполнить ваше желание. Ладно, как я вас люблю. Спасибо большое. Я вас тоже всех обожаю, целую и обнимаю. И желаю вам всего самого наилучшего. Так, вот серия моих любимых вопросов. Понимаю, что без кредита дом не построить, не хватает ровно половины. Но боюсь, чтобы муж брал эту кабалу, так как у нас трое детей, и я в декрете. Стараюсь проработать эти страхи, но возвращаюсь к ним опять. И со всеми договорилась уже, что дом строим, но внутри вулкан. О доме мечтаю. После общения со строителями впервые приснилось, что вешаю фисташковую штору у себя в доме в спальне на втором этаже. Как отпустить ситуацию? Я же мать еще и дело, все должно быть под контролем и в комфорте тела с головой и сердцем в балансе. Вот как-то так. Помогите, доктор называется. Отличный вопрос. Слушайте, знаете, бывает действительно рациональный страх. Возможно, это не тот страх, который нужно прорабатывать. Ну, то есть я прекрасно вас понимаю. Сидеть в декрете, иметь кучу детей, трое, да? на одного мужа ложится кредит, стройка. Я прекрасно понимаю ваши опасения. Я не знаю степень вашего дохода, не знаю степень ваших рисков. Возможно и взять кредит, и спокойно к этому относиться, и спокойно идти к тому, чтобы его выплачивать, просто принять ситуацию, как есть, что вы в кабале возможно, отказаться от кредита и жить тогда по-другому, тогда снимать дом и копить, например, на строительство. Но это такое... Я тут совершенно не советчик. Посчитайте, как будет лучше для вас. Вариантов, на самом деле, множество. Но, знаете, я за то, чтобы каждый научился встраивать себе в ум, вот это вот расширяющее убеждение, что деньги это самый восполнимый ресурс. Это правда, восполнимее, чем деньги в этом мире нету ничего. Вот когда вы встроите в себя это убеждение, тогда они будут к вам приходить вот так, просто по щелчку. Вот как только вы поймете, что есть другие ресурсы, которыми, во-первых, вы не пользуетесь, вообще не пользуетесь, потому что видите смысл только в деньгах. И думаете, что сделать что-то можно только за деньги? Нет. Первое, деньги это не единственный ресурс. Второе, деньги это самый легко восполнимый ресурс. И вот когда вы это поймете, тогда у вас все будет получаться. Легко воспламеняемый ресурс. Я не знаю, откуда это ну, пошло. Мне не нравится эта фраза. Легко воспламеняемый ресурс. Это самый легко восполнимый ресурс, который восполняется вот, ну, очень просто. Другие ресурсы восполнить гораздо сложнее, чем деньги. Деньги пошел и взял. Правда? Так, дальше. Для меня главный вопрос, какие желания мои истины, а какие мне должно желаться, должно в кавычках. Например, вот собственная квартира. Хорошее желание, и жить мне будет комфортно, уютно. Представляю, какая она будет, как обставлено чувствую, что желаю не то, не покидает. Можно желать полететь на луну, а я квартиру всего лишь хочу. Отличное самонаблюдение. Смотрите, возможно, ваш ум голосом родителей, телевизора, подруги вам наговаривает, нашептывает в уши «Тебе нужно хотеть квартиру свою собственную». Да? А ваше собственное внутреннее «Я» говорит «Блин, а я хочу путешествовать, я хочу летать по всему миру, и в этом случае моя квартира будет не обузой, но я хочу иметь возможность останавливаться в любом отеле, в каком я захочу. Я не говорю, что это так и есть. Я предполагаю, фантазирую сейчас, как оно может быть. И тогда, конечно же, вы и летать никуда не будете, потому что вас держит желание купить квартиру, и вы на нее копите. И квартира у вас не покупается, потому что ваше подсознание хочет летать. И вот ситуация, в которой вы сидите и находитесь в положении стоит там, иди сюда». Ну вот. Так, дальше. Дальше прекрасный вопрос. Вопрос, за который я очень сильно благодарна. Сейчас объясню, почему. <laughs> Кажется, что он проще некуда. И за который я дарю тебе блокнот. Мой фирменный блокнот с ключом. А вопрос такой простой. И сейчас расскажу, что из этого получилось. «Как освободиться от этого, а вдруг понадобится, Потому что ум очень логично аргументирует, что это рационально, ведь правда может понадобиться. Или как правильно сформулировать вопрос для себя, чтобы определить, а что действительно важно в путешествии? Ба -ба Благодаря этому у меня появилась идея, и я даже прямо со... ну, вот сделаю рубрику. Я буду делать прямые эфиры совместно с людьми, которые обладают сверхспособностями. Сейчас объясню. Сверхспособности, которыми легко можно делиться с другими. И вот я... у меня есть такие люди, я уже с ними списалась и уже договорилась о прямых эфирах. Значит, у меня есть очень классная крутейшая любимейшая travel блогер, которая с рюкзаком и с маленьким ребенком может месяц путешествовать с одним рюкзаком и с маленьким ребенком я не могу сразу скажу я на такие подвиги не способна вот она может я не пробовала правда может быть если я попробую то у меня получится я даже уверена наверняка что получится. Вот. и я с ней договорилась, что мы с ней сделаем прямой эфир, и она прямо проведет мастер-класс по вот этому вот умению. Кроме того, она живет именно так, как она хочет жить. Она постоянно снимает в разных странах, в разных местах. Она снимает разное жилье. Вот и, конечно же, у нее вот этот вот минимализм, да, имеется только самое необходимое, чтобы легко было переезжать и так далее, и так далее. То есть вот. Благодаря этому вопросу родилась новая рубрика. Следующий эфир после этого будет. У меня есть еще одна знакомая, которая обладает сверхъестественными способностями. Например, за 100 евро объездить пол Европы, тоже там дней 10. Ну вот, возможно, я утрирую, но. Суммы очень маленькие у нее действительно выходят на путешествие, она тоже проведет мастер класс и тоже будет этому учить. Я не для того, чтобы это буду рассказывать, да, не для того, чтобы учить вас экономить, боже упаси, а для того, чтобы показать, что возможности настолько разные, что для того, чтобы что-то иметь, не обязательно начинать с денег. Понимаете? Вот еще раз вернусь к деньгам. Очень многие люди деньгам уделяют больше значения, чем есть на самом деле. И думают, что когда у них появятся деньги, у них исчезнут проблемы. Ничего подобного. Вот нужно научиться искать вот этот вот баланс. И к проблемам относиться не как к проблемам, а как к вопросам, которые нужно решать. Нужно, хочу решать. Хочу, решаю, решаю, не хочу решать. Не решаю. Вот как-то так. Так. Как вам рубрика? А ну, поставьте вот так, если вам ну, нравится такая рубрика. Пишут, что классная идея. – Да? Хорошо. Отлично. Эфир сохраню, конечно. Я вот Знаете, по поводу сохранения эфира. Я не понимаю спикеров, которые эфиры не сохраняют для того, чтобы на прямой эфир к ним пришло больше людей. Слушайте, давайте больше полезности, и тогда к вам будут тянуться люди. Ну, вот у меня такая философия. Я поэтому с удовольствием эфиры сохраняю и слушайте их, смотрите, и так далее. Спасибо вам за голосование. Так. Как разрешить себе быть любимой женщиной и позволить себе любить? Начните с себя. Вот начните любить себя. Приходите на матрицу стройности, даже если у вас нет лишнего веса. Вот я тут хотя бы на один месяц, потому что вся матрица стройности посвящается в первую очередь любви к себе, научиться делать то, что я хочу, а потом уже оглядываться вот на всех остальных. И когда вы полюбите себя, сразу же мир начнет крутиться вокруг вас и все произойдет, все получится. Тогда вы сможете любить других, и тогда другие начнут любить вас. «Как научиться отпускать свои желания?» Есть ли техники какие-нибудь? Некоторые желания превращаются в нужду, думаю о них постоянно, прокручиваю в голове варианты исполнения, они не сбываются. А те, про которые забыла, исполняются быстро и неожиданно. Ну да, вот это то, о чем я говорила вначале. Смотрите, не доводите желания до нужды. Я говорю об этом постоянно в марафонах, еще раз повторюсь. Если у вас есть кредит, который вы мечтаете отдать, это не мечта, так мечты не имеет никакого отношения. Это нужда, в которую вы сами себя вовлекли. То есть или... Там я мечтала иметь машину, и поэтому я купила ее в кредит. Не пугайте. Это не мечта ваша сбылась. Вы втянули себя в кредитное рабство. Ну, может в рабство, может не в рабство, но я вообще против потребительских кредитов. Ну вот первый закон, да, это не позволяйте вашим мечтам превращаться в нужду. Это во-первых. А второе, зажелали. И сказали Вселенной, вот прямо вслух можете сказать, мне абсолютно все равно, каким образом это исполнится, дорогая Вселенная. И теперь я от тебя это жду. А Вселенная уже там сама решит. Если вы готовы к деньгам и если вы научились ими правильно распоряжаться, то она даст вам деньги на исполнение вашей мечты. А если она посчитает, что вам деньги в руки давать нельзя, знаете, это вот извините, я сейчас очень грубый пример приведу. Но это для того, чтобы было понятно. Знаете, есть вот эти вот попрошайки на улице, которые говорят: я голодный, дайте мне денег, ему даешь денег, а он идет и покупает себе алкоголь, да? И вот, если человек голодный, то лучше дать ему еду, купить булочку, например. А еще лучше дать ему работу, чтобы он смог заработать и дать ну, и купить себе то, что ему необходимо. Пример грубый. И простите за натурализм, я ни в коем случае не хочу вас сравнивать с этими людьми, но я просто привела это, как Вселенная абсолютно все равно. Она смотрит. Если, вы, если вам, вы просите денег, например, на дом, на квартиру, она вам даст, а вы эти деньги спустите на, на что-то другое, то она не будет давать вам деньги. Не готовы вы, значит, к деньгам. Значит, она даст вам что-то другое. Более того, я знаю множество случаев, когда Вселенная дает человеку то, что он хочет, а он от этого отказывается, потому что ему кажется, что это приходит к нему каким-то неправильным способом. Происходит ситуация, когда у человека есть возможность жить в том доме, в котором он хочет, но этот дом, например, не его по документам. И он говорит «Нет, это не мечта, она не сбылась все не так хотя на самом деле все сошлось вопрос про экологичность нужно ли уточнять что экологичным безопасным способом для меня отличный вопрос да нужно уточнить безопасным экологичным более того и пусть меня это радует меня и окружающих пусть меня это радует ну окружающих такое их может и жаба задавить и чтобы меня это радовало, это тоже хорошая такая приставка. Здравствуйте. Так. Хочу машину, а какую именно не могу решить. То одну хочу, то вторую. Может, не хочу вообще. Хороший вопрос. Начните с любой. Вот возьмите. Что вы, вы хотите? <смех> Анекдот вспомнил. Вам надо шашечки или вам надо ехать? <смех> вы хотите машину или вы хотите ездить за рулем? Возьмите сначала самую там, доступную, например, и покатайтесь. Вот просто испытайте эти переживания, как вы ездите за рулем. А потом вам и просите Вселенную, пришли мне ответ на мой вопрос, какую же машину мне нужно. Я вам скажу, что у меня просто похожее отношение к автомобилям. Я вообще к автомобильным равнодушна практически, но, тем не менее, очень требователь. С одной стороны, равнодушно, но, с другой стороны, мне важно, чтобы она удовлетворяла. Вот если она уже у меня есть, то пусть она уже удовлетворяет меня по полной программе. Вот, и ну вот поэтому я прекрасно вас понимаю. И как-то вот перебирая одну машину другую, что я вообще лайфхак подскажу. Считаю это прямо лайфхаком. Я когда приезжаю в какую-то новую страну, ну, отдыхать там, да, или путешествовать, или там даже по делам, я беру в аренду автомобиль. И каждый раз я беру что-то вот другое для того, чтобы почувствовать, для того, чтобы понять. Чем одна машина отличается от другой? Я теперь точно знаю, что BMW мне вот не нравится, Mercedes так вот, ну более не менее, Porsche ничего так не заходит. Таша смеется надо Но я вцепилась несколько лет назад в Audi, не могу ее отпустить. И Вот я езжу уже несколько лет на Audi, уже пора бы поменять, но нет, я еще никак не могу выбрать. Ту машину, которая у меня хочется, вот. Поэтому ну, пока езжу на она тоже хорошая. смешно, да. у нее есть недостаток, Наташа, у нее не греется руль, так что. а да. так. Были мечты и цели, были возможности, но не знаю, в этом году все мошенники встречались, весь бизнес угробил, тренировался, ваши задачи делал, думал только о хорошем, стремился к лучшему, честно. Сейчас в таком состоянии, в полном долгу, и семейнее чем кормить, стал и обратно плохие мысли завоёвывать, где взять деньги на следующий платеж? Что со мной будет дальше? С миллиона на копейки упал. Иногда плохо в душе становится, когда сын тянет руку на то, что хочет, а у тебя ни копейки, только на хлеб поставил. Подскажите совет». Спасибо! Смотрите, советов не даю, но первое. Приходите на марафон «Автор жизни». Вот Я тут искренне вас приглашаю, потому что у вас явно перекос в недоверие к себе. Вот. Поэтому я вас приглашаю в «Автор жизни». Второе. Позитивное мышление, думать только о хорошем. Вот Я тут прямо хочу очень жирную паузу поставить и поговорить о том, что я вообще не про позитивное мышление. Я позитивный человек, я многие вещи делаю с юмором, я многие примеры привожу через анекдоты, но я против позитивного мышления. Когда вы вступаете в какашку, извините, и говорите себе, что все будет хорошо, то есть ваше подсознание вас предостерегает, что это могут быть мошенники, что это, там, допустим, может казаться, что это легкие деньги, но они каким-то не совсем экологичным способом, или нужно взять кредит. Там, не проверив документы, или люди обещают большую прибыль, а что она там будет с этой прибылью, и непонятно на самом деле, как она придет и так далее, а человек все равно идет кредит. Позитивное мышление тут не поможет. Я за то, чтобы включать трезвость ума. Вот, и что делать с этой ситуацией? Раз вы оказались в такой ситуации, значит, вы что-то делали не то. Значит, вы что-то сделали не так, Поступки, действия, слова, мысли привели вас к этому, к этому состоянию. Поэтому приглашаю вас на автор жизни, научитесь брать ответственность за происходящее на себя. Понятно, что хочется ребенку дать самое лучшее, вы, ну, вы научитесь это делать. Было бы желание. Так. «Как мечтать выше своих границ, чтобы аж самой Дух захватывают, а не страхи?». Я понимаю, да, что, когда хочется о чем то помечтать таком, и тут же страхи выползают. Ну, учитесь страхи прорабатывать. Тоже в марафонах мы их прорабатываем во многих, в нескольких, в «Авторе жизни» в «Ключе к себе». Вот. Я не, смотрите, я не научу вас мечтать. Делай то, делай это. Только вы можете разрешать. Слушайте, если вы боитесь себе позволить помечтать, то что уже говорит о том, чтобы взять? Я... Не выходит у меня одна ситуация из головы, когда у меня есть пример человека, когда ему дают, дает Вселенная, дают. Люди от лица Вселенной а человек не берет, потому что он боится это взять, ну или там считает, что он недостоин. Но вот это вот для Вселенной задача неразрешимая, понимаете? Она не может, у нее нет другого способа дать вам. Сначала захотите, позвольте, проработайте страхи и придет. Хочу на автора жизни. Приходите, приходите. Классный марафон на самом деле. Вообще, я считаю его ну, лучшим. <laughs> Это неправильно сказать. У меня все хорошие. Он флагман, с которого нужно начинать менять свою жизнь. Вот не про деньги нужно менять свою жизнь, а про авторство жизни. Сначала меняйте мышление, а тут остальное просто подтягивается автоматом. Так. Как понять, чего я хочу? С одной стороны, я хочу новую модерновую квартиру, а с другой, я с радостью трачу деньги на поездки, и на них они приходят быстрее. Вот это тот пример, о котором я говорила. Да? То, возможно, ваше подсознание хочет больше иметь возможность путешествовать, чем сидеть в своей квартире, которая будет пустовать, пока вас не будет. Так. Есть у меня несколько человек, которые либо обидели когда-то, либо просто были какой-то раздражалкой в жизни, и с ними искренне хотелось попрощаться. Я это сделала, но внутри не отпустила. То есть мне регулярно интересно, что у них происходит, и хочется, чтобы было неплохо, но хуже, чем у меня. Хочу быть абсолютно равнодушной, таких уже имеющихся к, к моей отношении к жизни. Ну или разобраться, что они тянутся за хвостом. Хороший вопрос, и я тут вас приглашаю на автор жизни 2», подчеркну. Сначала нужно пройти автор жизни 1», а потом на автор жизни 2» Тянутся, да, я прекрасно вас понимаю. Есть такие подсознательные вещи у человека, которые, ну, я, например, никогда не осуждаю, но это природа человека, да, вот это вот любопытство и хотеть все то, что вы перечислили. Я прекрасно вас понимаю. Но законы Вселенной построены таким образом, что нужно и вправду научиться отпускать эту ситуацию. А вот как ее учиться шаг за шагом? Это не вот такая вот техника. Шаг за шагом в несколько этапов это прорабатывается на марафоне «Автор жизни-2». «Как поверить, что желание сбудется, если оно очень невероятное, и вообще нет предпосылок к его осуществлению? Жить в ожидании исполнения желания. Это нормально? Это нормально. Но не посвящайте свою жизнь исполнению этого желания. Зажелали себе несбыточно и сказали «и будь как будет, и пусть произойдет наилучшим для меня образом». Сбудется хорошо, не сбудется, что вы, на что вы согласны, если не сбудется это. Как же понять, чего я хочу на самом деле? Приходите на ключи к себе. Еще один очень интересный вопрос. Анна, я пишу стихи. Хочу, чтобы на мои стихи написали музыку и родилась песня. Какие бы шаги вы сделали в направлении такой мечты? И сама я с музыкой никак не дружу, и знакомых таких нет. Благодарю. Вообще, не вижу ни одного препятствия. Начнем с этого во-вторых был такой опыт в моей жизни мне было лет 16 или 17, я написала стихи там какие-то любовные не вспомню текст уже сейчас правда вот написала из меня что-то это вот все и у меня тогда была однокурсница. она играла на фортепиано ну и так пописывала какую-то музыку и я ей говорю слушай давай вот подберем мелодию на это. И она подобрала, и я ее пела, и потом научилась играть на гитаре. Что можно сделать сейчас, если у вас нет таких знакомых? Есть такие удаленные сайты, вот удаленная работа. Люди ищут удаленную работу. Напишите туда объявление. Есть работа написать музыку на стихи. Пообещайте вознаграждение за это и устройте кастинг. Не вижу, вот я не вижу ни одного препятствия, правда? Это я вам один вариант из миллиона приблизительно рассказала. Я не утверждаю, что нужно прямо сделать именно так, или попросите Вселенную, пусть мне на голову свалится композитор, какой-то хороший, который напишет музыку на мои стихи. Так. Как найти свое предназначение? Столько работы проделано, прошла все марафоны Лены, было сваливание после четвертого, как расковыряли, оставили со словами: "Верю в тебя, все получится". В себя приходила в кабинете психологи, тебя не верю. Прекрасно понимаю, о чем речь. Значит, что тут можно сделать? Можно прийти на марафон, ключ к себе на мой. Я обещаю, что точно мы не оставим у нас все модераторы с высшим психологическим образованием, которым я, ну, которым я доверяю и у которых я сама терапируюсь, когда мне нужно, поэтому тут вообще без страха можно идти к нам. То есть, если вы будете активно общаться в обратной связи, задавать вопросы, вас точно не оставят самой собой наедине. Это во-первых. Но мне кажется, что вы слишком много придаете значения вот этому своему предназначению. Дело в том, что это как то, с чего я начинала эфир, что очень много у нас навязанных желаний извне. И вот некоторые люди поверили в то, что у меня обязательно должно быть одно-единственное предназначение, я должна его найти, обязательно должна его воплотить. Хорошо, если человек готов так вот, идти по такому пути и знает, как он хочет идти. Но дело в том, что жизнь длинная, и у одного человека может быть в течение жизни множество предназначений. Вот огромное множество предназначений. И если этому отдавать отчет и понимать это, то тогда вы будете спокойно относиться к тому, что происходит в вашей жизни. Самое главное, коротко сейчас, марафон «Ключ к себе. Делайте то, что вам хочется делать и то, что вы не можете не делать. Вот делайте искренне это. И пусть у вас уйдет на это год, а потом вы от этого откажетесь. Вот как отрежет? Окей, это нормально. Значит, пришла пора вам делать что-то другое. Медленно, но верно иду к цели, вижу успех, но хочется быстрее, как не зациклиться. Перспектива это хорошо, хочется жить уже сейчас комфортно, и поэтому хочется взять кредит наверняка. Смотрите, я... это опять-таки моя фантазия, не обязательно так. Смотрите, если 9 женщин одновременно забеременеют, они не смогут родить одного ребенка за месяц. Все равно каждой нужно 9 месяцев выносить этого ребенка, и получится все равно 9 детей. Понимаете? Ну вот такой вот, это если метафорично рассказать. Груша для того, чтобы как после цветка... Ее сразу съесть нельзя, она не будет сразу спелая и сладкая. Поэтому, ну, вот так устроен мир, так устроена Вселенная. Помните только то, что если вы будете каждый день делать что-то по чайной ложке, то рано или поздно у вас э, вы получите вот этот вот эффект снежного кома. Сначала это будет медленно, или как э, не знаю, все ли в детстве это делали, ниточку, клубочек вот наматывали. Сначала это что-то непонятное из рук вываливается вообще, не глубоко, не пойми, что он кривой, косой, он его неудобно держать в руках. Так же наша жизнь и наша деятельность. Сначала оно все вот такое вот, все, Но потом вам, вы делаете маленькое движение, а у вас так хоп, и получается что-то большое и красивое. Но это только после того, когда вы научитесь делать маленькие шаги. Хочется меня расцеловать, спасибо большое. Хорошо, что я далеко. Если бы все кинулись меня целовать, чтобы от меня осталось. Я финансовую подушку вложила в путешествие, о котором мечтала. Зря это сделала. Я не знаю, зря ли вы это сделали. Понятия не имею. Теперь смотрите, что вам вселенная ответит. Так. Так, так, так, Я правильно поняла, если упорно загадываешь одно и то же желание, оно не сбывается, то нужно разрешить себе не желать этого. Объясните, пожалуйста. Ну да. Еще раз говорю, очень хороший способ загадать альтернативу, на что вы готовы вместо этого. И там вот ваш ум он отпустит эту ситуацию. И дальше вы уже наблюдаете, а что там у вас произойдет, что выберет ваш ум. И что выберет Вселенная, то и будет для вас хорошо. У кого-то исполнится и альтернатива, и желание, кстати. Вот таких случаев тоже множество. Так, а можно разрешить себе не хотеть? Для меня еще с детства все девочки, девушки, женщины, которые постоянно чего-то хотели, родителям и мужьям мозг выносили среди трансформаторным будком, не влезаю бьет. Откуда энергия такая бешеная? Для меня наиболее гармоничное состояние это благодарность за то, что имеешь, и желание адекватное. Когда начинаю, подражая другим, загадывать горсть золотых, как два пальца в розетку, аж трясет все. Прекрасный вопрос. Вот прямо вот супер тоже. Отдавайте себе отчет, что знаете, вот тоже есть поговорка у нас, да, что русскому хорошо, то немцу смерть. Люди разные. И если этой трансформаторной будке хорошо быть вот такой вот активной, окей, это ее жизнь, ее выбор, ее способ поведения, ее способ добычи, благосостояния. Для вас другой. Вы хотите спокойствия, вы хотите умиротворения, окей, отлично. Но это нормально для вас и хорошо, и прекрасно, и я очень приветствую честное отношение к себе. «Конечно, можете». Так, «Как победить лень?». Там еще будет вопрос про, про кастинацию одинаково. «Так много хочется сделать и делать, а лень? Как с этим бороться? Что это значит?» Смотрите, первое – бороться никак. Если вы употребляете слово «победить», «бороться», «избавиться», приходите на марафон «Автор жизни». Да, первый, на марафон «Автор жизни». Это во-первых. Во-вторых, отдавайте себе отчет, что если лень, то это означает, что у вас недостаточная мотивация. А недостаточная мотивация может быть по нескольким причинам. Первое. Это может быть, вы хотите совершенно не этого на самом деле, то есть это чужие какие-то желания, или, второе, вы боитесь, что у вас это получится. вот. Почему можно бояться, что у меня этого получится? Там тоже есть с десяток причин. Поэтому, поэтому или будет эфир, или марафон. Ну, скорее эфир, чем марафон. Посмотрим. Так, «Есть цель. Огромное количество препятствий». Тоже классный вопрос. «Как понять, что значит, это не твое или, наоборот, нужно преодолеть препятствие, чтобы потом иметь лучшее, что просто надо пройти через это или все таки бросить задуманное?». Хороший вопрос. И подсмотрела вариант решения у Гарика Карагодского, тоже он делал когда-то прямой эфир, и он сказал такую вещь, что «я взвешиваю, когда мне делают какое-то предложение по поводу там, реализации возможностей, то я взвешиваю в случае неудачи, что лучше для меня будет. То есть, если риски превышают то возможное удовольствие, которое я получу после того, как я исполню это, да, ну там речь шла о деньгах, но это все равно очень похоже. То, говорит, я за это просто не возьмусь. То есть, если риски гораздо больше, чем то, что я получу. То есть, если те потери, та борьба, то вот те телодвижения, которые вы совершаете, если они оправданы перед тем призом, который вы получите, когда у вас это будет, тогда имеет смысл в это все играться. И когда вы в это точно верите, когда вы знаете, какие шаги вам нужно делать. Но если вы понимаете, что вы барахтаетесь, но будет или не будет вам совершенно непонятно, тогда... Возможно, это просто не ваше. Может быть, вам нужно сменить... Чуть-чуть, может быть, вам нужно сменить либо сферу деятельности, либо способ реализации этой сферы деятельности. Может быть, это просто нужно сделать что-то по-другому. «Отказалась от исполнения желания. Почему убегает а Кто же, Откуда же я знаю? Я ж не знаю. Может, мне на терапии с вами». Понятия не имею. Может, вы боитесь, что исполнится. Почему мечтать и верить так страшно? Бывало, что всей душой откроешься, доверишься, а перед тобой раз и захлопывают двери под каким-нибудь под, под каким очень реальным предлогом. И теперь ловлю себя на мысли, что мечтать и верить очень больно. Порой бывает, поэтому гоню от себя сказочные мысли. Как все-таки принять этот страх и идти смело вперед? Смотрите, тут явно у вас синдром опережения событий. Знаете, когда вам кажется, что вы вышли на финишную прямую, и оно вот вот сейчас произойдет, и вы уже, и живете не здесь и сейчас, а вы живете в будущем, которое еще не наступило. Вот очень важно, вот здесь очень важно научиться жить в режиме «здесь и сейчас». Ра... ну вот Испытывать удовольствие от того, что с вами происходит здесь, и потом вы будете испытывать удовольствие и радоваться, что с вами будет происходить там. Кстати, не факт, что там вам будет ну, лучше, чем сейчас. Да? Или... Потому что наше отношение к действительности к действительности не имеет никакого отношения. Вы не знаете, как вам будет там. За исполнением этого желания. Вот поэтому, если говорить другими словами, на другом примере более понятным, считайте деньги, которые лежат у вас в кармане. Тоже довольно частый запрос, когда Вот у меня уже должна быть сделка, вот я уже мысленно потратила, а кто-то и реально тратит эти деньги. То есть там берет кредит, например, под ту сделку, которая должна произойти, а она потом раз и не происходит. Нет. Считайте эти деньги, которые есть у вас в кармане. Поэтому вот вам нужно научиться работать здесь и сейчас, жить здесь сейчас, вместе со своей жизнью, как-то так мыть. Вот. Как начать видеть знаки Вселенной здесь и сейчас, а не задним умом, тренироваться? Другого способа нет. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно тренироваться. Вот я сейчас учусь, там тренируюсь. Меня моя тренер учит там определенным образом плавать по другому, не так, как я привыкла. И, знаете, сначала вообще не получалось. Я захлебывалась, заливала себя водой. а Сейчас начала получаться, но Пока вы не будете пробовать и тренироваться самого вот так вот на голову, но ну, так устроена психика человека и тело, что само оно не падает. Нужно совершать действия для того, чтобы выработались новые нейронные связи, для того, чтобы с каждым разом будет получаться все лучше и лучше. Так, как сдвинуться с мертвой точки застоя? Честно, с мужем заработали свои деньги, а теперь не можем их получить. Все пересмотрели, может, сами в чем-то виноваты, но нет, все экологично. Живем только завтрашним днем. Это ужасно, не нравится в ожидании чуда и мысли но ничего не происходит. Приходите на расширение финансового сознания, которое я веду вместе с Леной Блиновской. У меня Вот, приходите. Там я очень четко даю. Ну, один эфир очень большой, очень серьезный этому вопрос, уделяю время про избавление от старого Аня не рассказывала. Я планировала <святую> <святую> этот эфир посвятить избавлению от старого, но увидела, что ваши вопросы унесли меня вообще совершенно. Ну, вам это нужнее. Поэтому мы поговорим об этом. Избавление от старого. Я подумаю, что я с этим сделаю. Возможно, запишу упражнение. Так. Аня, я бомж 20 лет без собственного угла, хотя было время, очень хорошо зарабатывала. Сначала жили с мужем в квартире его родителей, а там дорогой ремонт сделала. В итоге меня с ребенком выкинули на улицу. Потом вложила деньги в пай, гарантированный государством. И теперь вот 8 лет жду. У меня ребенок инвалид, но нам не дали квартиру, и суд мы глупо проиграли. Выглядят мои оправдания жалко, но суть остается. Нет жилья. Приходите на марафон расширения финансового сознания. Это, ну и на марафон автора жизни. Даже не знаю, с чего лучше начать. Может быть, даже с автора лучше. Значит, снимайте жилье до тех пор, пока у вас не появится возможность жилье приобрести каким-то образом. Что-то вы делаете не так. Разбирайтесь со своими мыслями. С чувствами, я понимаю, что это все ужасно обидно, но значит, для чего-то вам этот опыт нужен? Чему-то вы учитесь сейчас. Так, я не бросила курить, загадывала в желаниях и в целях, и пришла к этому. Где ошибка? Почему нет результата? Можно ли переписать к месту, актуализировать? Например, хотела Мерседес купе, но потом передумала, что мне и Форестер Ок мечта еще не сбылась и я крепко задумалась. все страхи проработаны так не бросила курить загадывала в желаниях и в целях шла к этому где ошибка ну наверное желание иметь что-то привычное для сигарета якорь, не всегда химический и при помощи сигареты вы решаете какие-то вопросы, вам легче просто с ней э, их разрулить. Например, понервничала. Да? Ну, вот, распространенный способ. Это, это, это самообман чистой воды вообще. Он не имеет никакого отношения к действительности. Разберитесь, что вы замещаете сигаретой, заместите решение этого вопроса чем-то другим, и тогда вам будет легко бросить курить. Так, смотрите, мы подходим, наш эфир подходит к концу, я смотрю, а у меня тут еще половина вопросов не отвеченных. Значит, я сделаю еще один эфир, но это уже будет после Нового года, может, числа третьего. Отвечаю еще на один вопрос, и все. Как отыскать те заветные мечты, которые греют сердце и душу, если начинаю каждое дело с искренним интересом и удовольствием, но поняв всю суть до конца, теряю интересы. Так снова и снова, как будто хожу по кругу. Так, а зачем сделали что-то одно, прогорели, интерес прокачали, и идите с этим же азартом и его за другим интересом. Ну, это, это классно, это можно в жизни успеть гораздо больше, чем, чем может показаться вот сначала, да? то есть. Воплощает все время одно и то же, но это одно. А когда у вас интерес подогревается к множеству разного всего, то множество разного всего и можно сделать. Если вам жалко бросать то, что вы сделали, но уже не интересно, найдите людей, которые будут продолжать за вами то, что вы делаете. Тогда вы можете быть генератором бизнесов, например, и продавать их потихоньку. Ну, вот как-то так. С наступающим вас всех Новым Годом! Я вас благодарю за то, что были со мной. Я надеюсь, я смогла ответить на ваши вопросы. И раз мы с вами остановились на середине, значит, у нас будет еще один прекрасный способ встретиться с вами еще на час и порадовать друг друга взаимным вниманием. Как-то так. Всего хорошего, до скорых встреч. Пока!